дорогие друзья вы находитесь на канале go Play games мы продолжаем значит э, наше путешествие э, нас ожидает э, э, поход в э, последствия это у нас шахта получается значит идем шахту шахту, так шахту идем шахту э, э, мы гребим да у нас 49 89. нормально нормально а у нас ведь нету бонуса к согреванию нам бы еще поспать вдруг на всякий случай? Вон к согреванию нам может дать нет банка готовить. Вот, свежую банку перчиков. Давайте мы это, короче, заточим сейчас. Хотя, давайте мы, знаете, что сделаем? Мы возьмем вот эту вот. Мы сейчас поспим слегка, то что на улице что-то какой-то звездец творится. Я в такой звездец не хочу идти. Дать мы чуть-чуть просто вот драханем. Часик К4. Я очень надеюсь, что сейчас утихнет все. Ну, вроде да, вроде утихло. Давай, просыпайся, идем. Все. Так, поднимаем. Ночь на пороге. Так, что у нас? Готовить. Открытое вот все готовим. Ждем. Съедаем. Это он нам даст как раз вот и воду, и еду, и еще плюс бонус согреванию согреванию. И, и я думаю, что это замечательно. Замечательно, прекрасно. Выходи, выходи, выходи, выходи. Так. Это нам получается сейчас через мост пройти? Правильно жить Нам нужно пройти через мост и там, в принципе, рукой подать. Сейчас солнце начинает садиться потихонечку, наступает ночь. Должна скоро наступить. Я думаю, мы до ночи должны успеть добежать до нашего места. Ну, тут прям вот совсем чуть-чуть, близко. Мы прям рядышком. В принципе, все, что нужно, мы уже сделали. Мы все завершили. Мы были на радиовышке. Мы, разве... мы поймали огромную рыбу. Мы посмотрели на... Бигфута, грубо говоря, да? У нас куча клевой одежды. У нас все замечательно. И я так думаю, подозреваю, что это финалочка. И путешествие, на путешествие жены Маккенди на этом у нас прервется. И мы перейдем обратно к нашему Маккенди, я так думаю. Либо... Жена сейчас пойдет его спасать. То есть она узнает о том, что маккенди поймали, что-то там с ним случилось, и пойдет его, короче говоря, выручать. Но я очень сильно в этом сомневаюсь. Где там нахожусь-то? Вот. Можно уже куда-то туда сворачивать. Реально, будет смешно, если нам скажут, что-то из серии, типа, давай в гору или с горы, же, наверняка что-то такое будет. Нам придется избавиться от половины жрачки, а я не могу. Ну как так-то? Там что-то скрипит. В смысле избавиться от жрачки? Это нет, это, это невозможно, это нельзя, так оно не делается. Избавиться от жрачки нет, нет, просто нет, нет, я не отдам ее никому. Мне каждый раз прям больно с ней прощаться. Тяжело и больно, и обидно. Мне каждый раз кажется, что ее мало. Где я? О, вот прям, вот прям, прямо. Прямо, прямо, прямо, прямо. Вот стопудово заставить в гору лезть. Вот стопудово. Вот наверняка. Вот оно по-другому быть. Ну не может просто по-другому быть. Это же долбанный лонгдарк. Да, вы же меня заставите в гору лезть, суки Заставите живить. ведь Если подойду, там будет где-нибудь Какая-нибудь веревочка и такое, типа А лезть, а давай лезь. А чтобы влезть, ты должна Кучу всего себя сбросить И ты такой, ну я твою мать Я не знаю, у меня все нормально У меня все влезает Тяжеловато есть слегка Но, блин, у нее еще плюс 10 в сумке если мне нужно будет сбросить 10 кг, да пошли вы в О, -о, О, Опачки. Так, где я? Ну, я почти дошла. Потому что ведь в никакой ничего нету. Бля. Стопудово вот так вот, да, надо как-то? Не вот так вот напрями, как я иду, а именно вот так вот. Сапудава, вот я тебе говорю, вот реально так оно и будет. Реально так оно и будет. Так, ну тут нигде никак ничего не, не пройти, не обойти. Ну, наверное, да, сейчас я буду сворачивать, получается, вот сюда и пытаться... То есть там с другой стороны, наверное, да, как-то пройти можно. Я подозреваю. Да вот наверняка. А вот там не дырка? Это не пещера? Это оно? Это, это вход в пещеру? Это реально? У меня не обман зрения. Ну, Слушай, вроде да. А это вообще не то. Это не то или то? Это, по-моему, не то. Или то? Темно, однако. Так. Зажигай, зажигай, зажигай. У нас топлива много. Нормально. Ну, это шахта определенно точно, потому что тут угля вот просто вот ешь всеми саня, местами. Саня. Солнце саня, саня. садится, скоро станет. Так, темно и холодно, да. Так, стоп. Нет, это просто пещера, похоже. Тут просто больше никаких ходов ничего нету. Это что-то не то. Так, а где? Это началось. Так, туши. Туши пока. А как? Подожди, он же ведь мне где-то карту дал, да? Где? Вот она. Сейчас, подождите, а, проверить. Как вот мы переходим через... Что? Что? Что? Что? Что? Что? Я аж коленку ударилась. Что? Что? Твою ж мать! это знаете, как идти? Сейчас я вам покажу. Я поняла. Это, короче, мы вот, вот так вот. Вот она дорога. А -а -а -а -а. Так, короче, идем сейчас в пещеру. Разводим тут костер. Нам тут, почему нужен костер? Нам тут нужно, короче, немножечко обосноваться, переждать ночь, чтобы днем спокойненько себе пойти. Так, ну, думаю, вот так вот тут нормально. Сейчас мы вот тут разведем костер. Сейчас быстренько, быстренько, быстренько. Так, ну давай, разводи уже костер. Огнива. И 70% дает. Ну давай, короче, разжигай. На 70% что же нормально. Это, конечно, не 85, но 70% тоже неплохо. Так, мы, значит, переждем ночь. И утром попрямся. Так, замечательно. Раскладываем теперь uh, наш спальник. Да, ё-моё. Женщина, разложи, пожалуйста, спальник, спасибо. Нормально. Блин, охренеть а все разводила. Так, ну давайте мы, короче, готовить банка, чаечку хряпнем, чтобы был прям хороший бонус к отдыху. Проведем тут ночь. Как раз восполним себе еще чуть-чуть этой жидкости, воды, все дела. Так, и вот часиков 10 давайте храпанём. Мы вроде не должны замернуть. Я надеюсь очень сильно на это. Вроде живы. Так, это мы забираем. Ну и пошли. А, сейчас попить, попить, попить. Конечно же попить нам нужно. Нужно попить. -пи Как так, блин? Мы куда-то собрались и без воды. О, северное сияние, замечательно. Ну, пойдем. По идее, у нас все в порядке. Есть мы пока не особо хотим. Так, все, идем обратно к дороге вот сюда, вот. Да. Потому что это, конечно, это да, это да. Надо было сразу эту карту посмотреть. Я, я совсем просто о ней забыла. Что это за карта? Куда она ведет? Что там происходит? Томус нам, отец Томас нарисовал. О, северное сияние ушло. вступил просто обычная нормальная ночь, да? Что-то как-то резко ушло, сияние. Нет? Где мы там? Нормально, идем. Двигаемся прямо. Прямо к цели. Так, что у нас там? Звук нормальный, все вроде бы нормально. Надеюсь, вам не будет громко, потому что я чуть-чуть прибавила звуку. Но в прошлый раз мне казалось было тихо. Сейчас я решила сделать немножко погромче, чтобы было что-то случилось. Вот как-то слышно. Надеюсь, будет хорошо. Так. Как мы эта песня начиналась у Алладина? А, Арабская Ночь. <смех> Волшебный Восток! <смех> <смех> да. Что приходит в голову при ночных прогулках, да, по лесу? В звездную ночь. Так. В смысле, а мы Опа, а мы вот тут вот срезать не сможем, кстати. Ну-ка, проверка, проверка, проверка, проверка. Мы почти, почти, почти, почти. Почти, я думаю, мы сможем тут резать. Да ладно, мы сможем тут резать. Да? Да? Better stay alert. Я их не вижу. Темно. Но я их слышу Не вижу вообще никого Блин а, Есть другая идея Блин, меня жрут Давай, стреляй уже Так, делаем так Стука Так, мне нужен фаер Давай! Давай! Сука! В нет! похило должна отпугивать волков! Ну, еще какая тварь подойдет Вот так вот, блин, по ночам ходить. Ни хера не видно. Нормально. Так, надо, значит, чуть-чуть посидеть, подождать. Пару часиков. Сейчас вот тут вот запрячемся. Как раз ей тут не холодно. А -а -а -а, вот так, вот так. Три часа посидим. Ну, ну его в жопу! Если я сейчас я буду сталкиваться с волками, то хотя бы я их перестреляю, этих тварей. Я их буду видеть. стуки. Okay. Я им сейчас устрою. У меня ру ружье с собой. В ружье 10 патронов. Ну давайте, твари. Давайте, потанцуем с вами. Да мы разберемся. Сейчас все будет. Видят ли там где-то ну, волки. Ну, падлы. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, что мы устроим с вами? Сейчас, мы вам. уже... Так, давайте мы сейчас пожрём быстренько. Вот так вот. Вот, чтобы никаких потом у нее претензий к нам не было И серия то, что, а, пожрать, а, попить, а, это, а, то... Ну, то они меня хорошенечко так подрали, пожрали, блин. Это вообще как? Ну, я кого-то там завалила. Я все-таки по кому-то там попала, нормально, так? Так, значит, вот тут вот где-то, да, там вот сразу должен быть обход. Сейчас обойдем быстренько, нормально. То есть главное, что я уже знаю дорогу. Я примерно прикидываю, как это все можно дело обойти нормально. Там олени ходят. Я, кстати, лоси так и ни разу не встречала. У нас, кстати, вот эта вот сумка, подбрасьте секундочку, вот эта вот сумка, она из из кого, из чего? Вот это вот. Лосиная шкура, ну конечно. То есть это не оленям нужно валить, а лося. А лоси, они, по-моему, агрессивные. Нет? Естественно! Ну, идите, суки! Давайте! Вон они бегут! <рапрошу> Но. Ну что то никого не убил, даже обидно Ну давай, падла Вот, давай-давай-давай-давай Иди ко мне, мой сладкий сахар. Иди ко мне, мой сладкий сахар. Не выдержала его психика Стука! Блин, изодранное состояние одежда что подрали мне эти суки? Что эти твари мне подрали? Тварь. Охренеть! вот же сука! Ах ты ж сука! Что ты сюда, сзади, то бегаешь? Тварь! Что они какие-то вообще? Куда? Ну, стой, мразота! Мимо. Блять. Тяжело! Что они мне подрали, твари? Ты теперь будешь под. У ка твари что они мне подрали варежки да они обычно мне еще за шапку хватает ну да шапку они мне тоже подрали мрази причем ствол, он у меня на процентов зачищен. Я его чистила. Ну вот, э, в прошлый раз, когда заканчивала серию предыдущую, я чистила ружье. Я чистила револьвер. Что еще? Вы не охамели, нет? Вы уверены в этом? Дайте-ка я револьвер возьму, а где это, сука? Где-то тварь! Я тебя повою, Я тебя того. Таваю... Эээ, пищалку сейчас затолкаю куда-нибудь. Где-то там. у Сейчас я тебя устрою. Где-то там внизу носится тварь. Вон они. Хрюкуют, там что-то бегают, носятся. Суки какие, а? Так, ну мы почти пришли, кстати, о птичках. Да. Можно сказать, мы на месте. Ну ружья, блин, простите меня, почему они от ружья не падают? Там патрон такой, извините меня. Мне кажется, блин, броню танковую пробить может. А тут каких-то волков уложить не это да. в заброшенную шахту. А ну-ка подождите-ка, тут что-нибудь есть интересное вкус? А наверное уже и все и не надо нам ничего. Ну когда-ка да убираем, залезаем. Ну что у нас тут? А, прощение с отрадной долины. Завершите все невыполненные задания и поручения, прежде чем исследовать шахту, вы не сможете вернуться. Да. У нас все в порядке, у нас все под контролем. Зажигай! Так, пройти через туннели. Нормально. Так, ну тут ничего нету, пошли потихонечку. Выглядит паршиво, говорит. Ну, не знаю, выглядит как обычные шахты. Наверное, я просто в своей жизни не, ни разу не видела никаких шахт. А вот это уже выглядит паршиво. Ну, пойдемте направо. Так, пойдемте дальше. Mine, right. Поняла, это шахта. Мало воздуха. В смысле, а что тебе? Ты боишься, что сейчас фонарь погаснет? У нас фонарь от топлива. Хотя, да, если кислород не будет, там уже не важно, топливо не топливо, он не зажжется. О, уголь, блин, да? А, нет, нормально, я еще могу нести, давай еще, еще, вот так вот возьму, чтобы подкидывать. Так, пойдем опять направо, там, там, кстати, дверка какая-то, а, это не дверка, это прямо конкретно решетка. Так, тупик. Да уж придется найти другой. Ну тогда налево. Что уж там? Ничего страшного. Налево, направо. Там... Все лишь два хода. Право, лево, лево. Я не смогу узнать глубину. Да и не надо. Идем так, нормально. Вроде хорошо движемся. Ничего такого. <скар democrats> так, там тоже тупик. А там кто-нибудь дохлый лежит? А, показалось, показалось, показалось. Все, все в порядке. Никаких дохлых людей. Фаер вообще должен отгонять волков. Ч почему он не отгоняет? Не отогнал. Это что, уголь? Не надо нам пока уголь. Так, выдвижной ящик. Пусто. Да! Ну, давай, сейчас усилием. 39%. Ну, в принципе, можно. Повязку тоже можно. Вот, топливо для фонаря хорошо. У нас, конечно, куча канистр с собой. Газировка. Это я люблю. Варежки, шерстяные. Не надо. У нас пока те живы нормально. Сойдет. Сойдет, пока сойдет. Потом починим их, и все хорошо будет. Там пару зайчиков глушаню. Дубцы. куда деваться? Надо как-то выживать. Опа, он шел. Нет. Нет! Ой, вс? Завалила жену Маккензи. Теперь мы ее больше не увидим. Вс, Алис. звуков куча сейчас. Так, это ночь. Это уже опять северное сияние. И мы живы. Так, кости не сломаны. Сдышать могу. Это хорошо, это хороший знак. Давай, факел. Так, лампу доставай свою на всякий случай. Возможно, я смогу что-то там. Так, ну, скорее всего, она имела в виду, что, возможно, я смогу пролезть. Ну, давай, пойдем. Так, ну, в принципе, тут более-менее... О, освещение есть, но оно такое, В средней паршивости. Жжетки много. Что тебе жжет? У тебя что-то болит? Скажи мне. Так, сейчас, подождите. Что у тебя болит? Ох, ёб твою мать! Так, вывих. Э, так, это. Так. Значит, нам нужен абисбол. Абезбол. Сюда. Why didn't that work? В смысле, почему не работает? А, -а, а! Блядь, не туда, наверное, потому что использую. Вот боль! На боль надо использовать. А я лошара. А я лошара. Так, еще боль. А без бола давай. А, и, -и, и нам нужны теперь сейчас. Где? Вот повязки. Использовать сюда. А, использовать сюда. И кажется. И там еще что-то было. еще другая рука, да? Damn it. Ты куда используешь ее? У тебя что, вс что-то, что ли, ты хочешь сказать? Так, стоп. А, вс на месте. Нет, стоп. А где? А, а почему снят? Был, простите меня. Так я, а я хотел посмотреть это. Всё, мы живы, целы, здоровы, мы молодцы. Так отлично, все, выходим, идем дальше. Так. Ох, ё-моё, как это весело, задорно. Ну пойдем. Не наступай в воду, что я тебе могу сказать Аккуратненько проходим Господи, эта музыка меня напугала Да-да-да, внезапно так Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй, а я не знаю, почему я сюда пошла А вот просто вот Чутье повело, блин Сейчас в какой-нибудь тупик залезу, да? Сто пудово. я себя знаю Я просто пошла сюда и все И пошла ну, лампа мне пока тут не нужна. Тратить я ее не вижу смысла. Где я вообще сейчас нахожусь? Странное место. О, лифт есть. Похоже, отсюда может добраться только на этом лифте. Ну, пошли. Главное, чтобы теперь лифт не сорвался. ни хрена не вижу, куда тут нажимать. Нет, тушить там не нужно. Нам нужно на кнопочку нажать или нет? В смысле, вызовите лифт? Как? Где я вам его вызову? С той стороны, наверное, да? А это ч? О, -о, о аптечка. М -м, не надо. А вот это я возьму. Хотя, на я его беру? Она все равно не помогает ни нифига. Так, ткани набрала. Туалет. Фонарик. 97%, кстати, фонарик. Так, я... Беру все и беру, беру и беру. Ой, ну как же мне от этого отказаться? Так, это все не надо. Ну, у нас полный набор всего. Да, На, теперь я не могу бегать. Ну, нормально, нормально. Дайте мы вот энергетика О А мы набрали, кстати? Что я сейчас такого взяла? Что я сейчас такого взяла, что нам теперь тяжело? Что мы взяли? Что мы взяли? Мы набрали немножко ткани. Она сыта вообще по полу. У нас целый килограмм нам нужно избавиться от целого. Ну, вот этих вот я набрала. Дайте мы от них избавимся. Вот так две штуки оставим, нормально, подойдёт. Так, снизилась усталость. Где-то с этой стороны... А, я думала с этой стороны вызвать лифт. Я не понимаю, что хотят. Написано, сначала вызовите лифт. Окей. Как он вызывается? Вот, это лифт, да? Да. Да. Что? Мы не едем? Мы не можем оттуда вылезти? Как быть? А, вот тут какой-то проход есть. Так, ну-ка. Туда я не пойду. Ну его нафиг. Ну тут вот какой-то проход. Сейчас мы посмотрим. Там что-то тоже еще мигает. Я не хочу туда идти. что то как-то. Как-то не хочется. Ага. Фьюз. Ну, конечно же, фьюз. Да-да-да. Все как обычно. И теперь иди искать, я поняла. Я поняла вашу мысль, то есть нам в любом случае туда идти, да. Ну, пошли. Раз вариантов других нету, деваться нам особо некуда. Ну, Давайте-ка сюда зайдем. Что это тут у нас? Элеватор. Туда. А пойду-ка я в другую. А что, что такое элеватор? Элеватор. Что это такое? Куда я вообще иду? Я, я, кажется, иду в обратную сторону, да? Я, я же тут была, нет? Да, нет? Кажется, была. Или нет? Тих, главное, чтобы не жахнуло. Нет, здесь я не была. Ворота. Закрыты. Ага, тут я не была. Окей. Так, все, проходим мимо. Главное, чтобы нас э, током не ударил, потому что от э, этого избавляться очень-очень тяжело. Там и ожог, и от боли, и от всего вот этого вот. Интересно, тут ночь бесконечная, вот эту вот. Ну, пойдемте по стрелкам про элеватор. Я, кстати, понятия не имею, что это такое. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, элеватор. Это что-то забитое. Окей. А! Тупик. Замечательно. И куда нам идти? Так. Это все, конечно, очень весело А куда? Серьезно нам надо идти А сюда, наверное, да? Так, элеватор это, наверное, что-то типа лифта, да? Лифт Опять еще один предохранитель сгоревший Так ну, дальше уже мы не пойдем, тут как-бы опасненько. Так. Это если только днем мы сможем по пойти. Когда электричество не будет. Правильно? Правильно я рассуждаю или не я? Кто сейчас по времени? В середину ночи так то ну, нам по-любому да нужно спать так тогда сейчас делаем да не вот так вот дел, делаем а -а -а -а! где ага спать у меня отобрали игрушку И чё делать? Сгоряшь предохранитель. А я его починить могу? Нет, не могу. О, а там труп какой-то. Так, а прыгать мы не прыгаем. Пройти мы туда тоже не можем. Тут же все под электричеством, правильно? Нас просто тупо убьет. Косяк. М -м -м. Я прям даже не знаю. Как быть? <гум> а, там на крыше бутылка воды. А, нет, это не бутылка воды. Бля, а что делать-то? В последнее время игры как-то они это какие-то сложности у меня вызывают. Как-то становится тяжко с ними справляться, потому что, блин, что-то хотят, а что непонятно. Ну, точнее, понятно, что, а искать-то где? Туда нам не пройти, у нас там электричество. Там тоже жопа-жопная. Правильно же Тут предохранитель сгорел. Там внизу предохранитель сгорел. То есть нам нужно как минимум два предохранителя. Там есть дверь. Но нас, сука, закрыта. Как ее открыть? Возможно, ключ есть у того трупа, но чтобы добраться до трупа, нам нужно дождаться дня. Чтобы дождаться нормально дня, было бы неплохо поспать. Но проблема в том, что она спать не может. Мы можем подождать. Но тогда она будет ходить спать. И у нас будет отбавляться здоровье. А, тут есть еще один проход. А, в туда! Что-то я это затупила. Блять, затупила, да? А. где? А бейсбол? Нет, это не то. Блин, тогда сейчас сделаем вот так вот. Аптечка. Вот это херь. Заткнись! На, ешь, пей. А, замотайся. Все. Успокойся. Так, все, прыгнулись. Поползли. Так, все, вон туда вот нам надо. Сейчас мы быстренько пройдем. Сейчас все будет нормально. Дай! <штосинки> <touchdown> тихо, что, что, что, что, что, тихо. Я бейсбол нужен. Хорошо, сейчас. На, на, на, на, на. на. Только не ори. Только не ори. Вообще, просто повязку на ожог Это плохо, это больно Ты потом будешь ее без кожи снимать Эту повязку, блин Так, обходим аккуратно Так, вон еще О, этот предохранитель выглядит получше Так, надо вот, чер Через там обходить, насколько я понимаю, да? Так, тихо, тихо Все, присядь Как же ты медленно на корточках ползешь, женщина Давай, давай, давай. Ну, пристань. Встань! Она не встает. Вот, все, наконец встала. Так, с этой стороны обходим аккуратненько. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Обыск. Обесбол, а да, я возьму на всякий случай, потому что, блин, что-то у нас тут какие-то проблемы. Тушить скорее, не надо ничего тушить. Во, смены предохранитель забираем. Во, зато тут сейчас все село. О, замечательно. Тихо, мы, мы... тихо. Вот в воде вон там вот, до сих пор люди, есть по воде, вон там вот. Вот но зато мы тут все отрубили. Интересно, а там дверь откроется, если мы вот этот вот предохранитель вытащили. В принципе, мы предохранитель можем использовать для двух вещей. Во-первых, для лифта, а во-вторых, еще для чего-то там. Надо проверить, короче, проверить. Так, ну, тут мы уже все исследовали, да, обследовали. Мы же через тут ничего не сможем никак пройти, правильно? Ну, тут вот, вот, вода под напряжением, да, ведь. Ох ты, ешь, ты ж... Болторез, давай Да, я знаю, у тебя основа перевес Так, это нам не надо, это нам тоже не надо Болторез Замечательно Теперь у нас перевес Блин, вот это без обезбол можно выкинуть Что еще мы можем сделать? Мы можем вот это вот выпить Тихо, зевает она, не надо что мы еще можем сделать? Что мы еще можем сделать? Что мы еще можем сделать? Сделать что еще можем? Так. М -м -м. <свист> <свист> <свист> так, вот это вот бросить. М -м -м. Так, вот это мы, если что, можем починить, если вдруг что? Правильно жить? Так, что мы еще можем выбросить? банку сгущенки. Выбрасываем. Вот эту вот. Она никакая Ой, как у нас много тканей. Бросить. Вот так вот. Восемь штук выбросил. Все. Теперь мы можем бегать. Бегать, прыгать, скакать. Брейк, прыгать, скакать. Так. А мы откуда пришли? А вот там у нас что? Интересно, про просто интересно а, -а, а, тут у нас, да Или мы отсюда и пришли, я не помню Я уже не помню, где мы тут гуляли, где не гуляли, где что происходит, где не происходит Как это все выглядит О, еще один Еще и жрачка Ну-ка Еще один хороший, да? Смотрите-ка, еще один. Ага. Так, это у нас тупик получается. Значит, вот у нас уже два стопроцентных предохранителя. Замечательно. Ой, тут даже вода не под напряжением. Замечательно, тоже хорошо. Если вдруг отступимся, ничего страшного. Нас никто не убьет, ничто не убьет. Ой, опять она устала, бегать не может, не хочет Так, сколько у нас времени? Нормально еще поиграем, еще нормально Играется, играется Успеем как раз, наверное, я думаю Даже предохранитель сменить А, сейчас надо, а, знаете, что сделать? Пока не потухло Нужно заправить это все дело Вот Замечательно, погнали дальше Так, и... Вон... А что ей не нравится? А, ее это отпустила от энергетика. А, тут каска нужна, да? А мы... А, я, я опять не помню, откуда мы пришли. А, вот отсюда мы пришли, вот точно. Мы пришли отсюда, я помню, потому что мы обходили вот эту вот штуку, чтобы забраться на... до предохранителя наверх. Так, тихо. А, у нас есть болтарез, я думаю, мы сможем открыть вот эту вот дверь, да? И заглянуть, что у нас там. Не? Сейчас посмотрим. Что у нас там? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага. ну давай Прикольно. Так, все, доставим обратно лампу. Нашу. Зажигай. Зажигай. та -ра та -ра та та та Ой, еще один. Так. А сколько нам предохранителей всего нужно? Я что-то понять не могу. Уже третий. У нас уже третий предохранитель. Так, повязка не нужна. Ах, 30%. У нас уже третий предохранитель. Зачем? Для чего нам три предохранителя? Потому что я находила... Два плохих? А это, скорее всего, просто чтобы отрубить тут все или для чего? Не понимаю. Ладно, сейчас разберемся в любом случае. Хочется, не хочется а разберём. Я Всё равно скинула. Я что-то такая редкая периодически бываю. Это просто возле мушки я люблю там ставить всякие вещи и вот. Как-то вот резко дергаю рукой и сейчас нашу нафиг. Куда нам? Так, тупик, вот все, вот в ту сторону. Так и нам нужно два предохранителя минимум подкнуть. Так, тихо, тихо, тихо. Значит, один предохранитель у нас втыкается сюда, да? Так, этот забираем, вот этот вставляем, опа, что-то пошло, дальше, аккуратно, чтобы не убило, вот тут вот, и вот тут вот, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, ааа, все-таки попала, так, вот сюда, да, по-моему? Блин, а как же я обратно пойду? Меня что-то убьет нахрен. И разорвет. Что, я хожу, что? Так, ладно, повязка. Обезбол. Ох, Мейсус сейчас разорвет, реально. Ак аккуратно обходим аккуратно обходим будет смешно если я зря откуда-то вытащил предохранитель так если я отдохну потеряю сознание ну знаешь не такая плохая перспектива на самом деле так то ну мы везде вставили предохранители должно жить работать откуда блядь, его вызвать скажите мне пожалуйста Что делать? Как его вызывать? Вызовите лифт. Откуда я его тебя вызову? Сверху откуда-то его надо вызывать или как? Тут должна где-то висеть кнопочка или снаружи должна быть где-то кнопочка. Где? Кнопка вызова лифта. В смысле вызовить лифт? Как я его вызову? Я вроде все, а вот еще. Похоже вот оно. Так. Это оно? Вот используйте лифт, да. Слава богам. Нашли? Как чё, Зачем? Почему? Теперь главное отживить перебои, электричество, все дела. Главное, чтобы нас теперь не это не выбросило где-нибудь. Не замкнуло лифт. Так, ну мы выбрались, получается, да? Так, мы побежали. Так. Она у нас уже спать очень хочет А мой этот самый спальник Где-то пропал, его нету Или я его забыла взять? Я его могла забыть взять? Это будет просто эпично, если я его забыл взять Это прям будет отвратительно Но с другой стороны, если она отрубится То как бы, ну ничего страшного Она вырубилась и вырубилась она Поспала, зато отдохнула Да? А, выход. Наконец-то. Да, я тоже рада. Так, мы почти дошли. Так, обыскиваем. Ну, все, получается, обыскиваем мы вот это вот все говнище. Так, леску я на всякий случай возьму. Рыбалка, на самом деле, прикольная штука, когда нужна, нужна срочная жрачка. В принципе, кстати, можно даже с собой особо жрачку не носить, если рядышком где-то есть пруд, блин. Можно просто тупо наловить кучу рыбы. О, точили камень. Крутая тема. У нас даже перевеса сейчас нету, не поверить. А, есть! Есть, она уставшая. Она же у меня уставшая. Поэтому сейчас перевес у нас есть. Мы можем энергетику хряпнуть. А Понеслась? О! Концовочка подъехала! Какого черта? Заранее предупреждаюсь, если вдруг опять начнется эта дебильная песня а это киты, смотрите, это а, касатки. Мир меняется. Это касатки выброшенные. Уже изменился. Сияние, погода, звери. Словно, сама мать природа вопит от боли. Или она предупреждает нас о том, что будет впереди? Такие как Молли, отец Том и выжившие после крушения, люди, брошенные произвол судьбы. Пережившие, пережившие травму, полные надежды, потерявшие их. Что с ними сделает этот новый мир? Ожесточит? Или сломает?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 не уверен, что смогу остановить эту тьму. Но будь я проклята, если так просто сдався без боя. Короче, если снова будет вот эта вот дурацкая песенка какая-нибудь, как в прошлый раз, в начале, авторская вот эта вот дебильная, то как бы я ее вырежу. Если вот эта вот мелодия сейчас авторская, мне тоже это все дело придется вырезать. Заранее предупреждаю, если что субтитры, которые говорят о том, что, типа, сейчас будет авторская музыка, и мне пришлось все нафиг вырезать. Вот, и у нас в итоге конец очередной главы. По идее, продолжение есть, так что будем еще снимать. Жене... Не, не радуйтесь от того, что Урал, он когда кончился, нет, он еще не кончился, там еще будет, то ли еще будет, там еще одна часть, как минимум по идее есть, вот так я не помню одна ли или две. По-моему, еще одна у нас осталась часть и на этом все будет. Вот, а так огромное спасибо всем, кто был со мной. <смех> Все огромное спасибо, что были со мной, что смотрели меня Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки И всем до, до новых встреч в следующей серии Всем спасибо, всем пока-пока